Привет, народ! Вещает Антон. Водные горки – весьма распространенная забава среди людей любого возраста. Прокатиться на горке и получить дозу адреналина любят все. Водные аттракционы считаются весьма безобидными. Ну, что может случиться? Горка ведь ограждена бортиками, да и закрытые горки тоже не редкость. На самом деле бывают разные ситуации. Сегодня мы с вами посмотрим несколько случаев, когда покатушки на горке закончились не самым хорошим образом. Лучше прямо сейчас налейте себе чай и принесите чего-то сладкого. Серотонин вам точно не помешает. Также не забывайте о подписке на канал, ведь это очень важно. Если вы хотите поддержать мой труд, то ставьте лайк и пишите комментарии. А также не забывайте, в конце видео конкурс на 1000 рублей. Что ж, мы начинаем. И начнем мы с ситуации, когда бортики реально не спасли чувака от падения. Мальчик реально жестко вылетел с горки. Я бы не посоветовал такого никому. Впрочем, это было очевидно. Бортики слишком низкие. Любое движение могло привести к падению. Притом горка реально крутая. Скорость набирается не детская. О боже, как же он проехался по этому бортику. Честно, очень жаль мальчика и его родителей. Насколько я знаю, мальчик остался жив, что уже хорошо. Горка хоть и выглядит очень крутой, но по факту не является безопасной. Дальше у нас еще один вылет из горки. И здесь горка разочаровала очень многих. Вообще она являлась самой высокой водной горкой, ее высота 58 футов или около 50 метров. Впечатляла каждого. К сожалению, горка не могла обеспечить безопасную поездку. Ну, как минимум, очень нестабильные ремни. Многие жаловались на то, что ремни безопасности тупо не выполняли свою функцию. Некоторые люди вылетали из своих мест. И да, на этой горке случилась серьезная трагедия со смертельным исходом. После случившегося горку сразу же сняли с эксплуатации, дабы больше никого не травмировать. Ну блин, если серьезно, то это какой-то ужас. Ну вы же знали, что у этой горки реально проблемы с безопасностью. Зачем? Ее всегда можно закрыть, переделать, доделать. Честно, вот с этого я в реальном шоке. А вот и кажется единственная причина бояться закрытых водных горок. Как вы видите, эта горка выглядит весьма безопасно и мило, но по факту может доставить некоторые неприятности. Не скажу, что это прям-таки проблема, но неприятность, да. Девушка просто застряла в горке. Да, именно застряла. Ну, в принципе, в таком случае нужно успокоиться и попытаться выбраться самостоятельно. Деваться уже некуда. Но, блин, проблема больше в том, что дальнейшее движение тупо останавливается. Раз там внутри человек, то уже без вариантов спускать никого нельзя. Если кто-то будет съезжать, то люди просто столкнутся и получат травмы. Даже не знаю, как в такой ситуации быть. Может, стоит пустить внутрь больше воды или постараться дать девушке инструкцию о дальнейших действиях. Перерыв на что-то менее трешовое. Здесь ситуация типичная. Возможно, кто-нибудь из вас сталкивался с этим. Ну, просто мужчина выпал с надувной штуковиной для спуска. В целом-то ничего критичного. Скорее, просто неприятная ситуация. Слава богу, горка была не особо высокая, да и упал он уже внизу. Мужчина живой, здоровый и, судя по всему, сам смеется с этого случая. Хотя видео показывает, что падение было достаточно жестким, все-таки скорость он успел набрать. Ну ладно, там все индивидуально на самом деле. Может, для него такое падение – это мелочи, не так уж и больно. Главное то, что живой и здоровый, а остальное уже пустяки. Господи, боже мой! Так, почему упали они, а тело ломит у меня? Ладно, это наверняка самовнушение, не переживайте за меня. Да, падение не детское, конечно. Ну, впрочем, с таким уклоном. Мне кажется, зря они на такой крутой горке спускаются на надувном матрасе. Было понятно, что любое движение может заставить плод перевернуться и скинуть пассажиров. Блин, представляете, насколько большую скорость они набрали? Посмотрите, аж подлетели. На самом деле это очень жестко. Но вроде все живые, так что хорошо. Мне кажется, умереть в аквапарке такая себе идея. По-моему, им стоило держаться крепче. Поймите, мужики, яркие эмоции того не стоили. Ой, что-то меня понесло. Идем дальше. Так, а... а что здесь сказать? Акробатов мы любим. Блин, это ж как надо было постараться, чтобы вот так упасть. Не подскажете? А жаль. Сказать, что я в шоке, не сказать ничего. На самом деле очень странное падение, но в то же время реально жестокое. Она, кстати, пыталась за что-то схватиться. Конечно, в панике мы можем начать хвататься за все подряд, но все-таки так лучше не делать. Травм может быть в разы больше. Надеюсь, вам никогда не придется столкнуться с таким падением. Но если все-таки случится, то никогда не пытайтесь за что-то ухватиться. В целом-то я вообще не понимаю, как можно было упасть таким образом. Ну ладно, наверное, я чего-то не понимаю. Ой, нельзя же смеяться. Извините, но это реально угарно. В общем, чреваты покатушки на горках в деревне. Блин, идея была реально крутая, ничего не скажу, но что-то не совпало. Карты легли не так. Это реально тот случай, когда хотел искупаться в бассейне, а искупался в грязи. Мы сегодня не горки обозреваем, но здесь реально хочется остановиться. Горка потрясная. Удивительно, что ее установили где-то в деревне. Кстати, она скорее всего самодельная, но выглядит просто нереально. Классно, что есть люди с золотыми руками, способные что-то такое смастерить. «Извините, но это уже дурдом какой-то. Не знаю, под чем был человек, который решил, что прокатиться на какой-то ерунде – это хорошая идея, но можно мне того же? Блин, каким же гением нужно быть, чтобы скатиться с крутой, вероятно, детской горки стоя? Упал он очень жестко, это видно. Честно, мужика жалко. Думаю, он не сам решил съезжать с горки вот на этом. Ну, по крайней мере, надеюсь, что он не сам до этого додумался». Также очень надеюсь, что этот человек впредь будет думать головой, иначе гарантирую, что увечья у него будет ну очень и очень много. Вообще не нужно пытаться сломать систему, творя какую-то дичь. но это я уже всем говорю, не только тому мужчине. Боже, чувак, гений этого мира. Я не исключаю варианта, что он первый раз съезжает с водной горки. Если это реально так, то смеяться над ним реально глупо. Но, простите меня, выглядит это зрелище правда забавно. Он наверняка по пути успел понять смысл существования. Да блин, он успел даже майку снять. Боже, наверное, я чего-то не понимаю, но тоже так хочу. Ему все равно, что о нем подумают. Он просто едет и кайфует. Кстати, не понимаю, почему он не соскальзывает нормально. Вроде мужчина выглядит здоровым. Судя по всему, лишних килограммов у него не так уж и много. Странная горка какая-то. Сразу извиняюсь за то, что качество у этого ролика немного шокальное. Слава богу, саму суть увидеть вы сможете. Короче, какой-то имбецил решил, что он умнее всех, и ему можно реально все. Но он просто съехал с горки стоя, а в итоге упал прямо внизу, на воду. Не скажу, что жестко. мы видели падение похуже. Блин, ребята, но ну ни черта не забавно и не классно. Вы же понимаете, что таким образом можете нанести травмы себе и окружающим людям? Пожалуйста, прекращайте заниматься ерундой и катайтесь нормально. А вот и очередные умники решили показать свою остроумность в аквапарке. Как вы понимаете, на таких горках катаются на плотах компаниями. И, кстати, такие аттракционы нереально крутые. Ну, лично мне прям-таки заходит. Здесь же мы видим, как возле людей, катающихся по правилам, едут те, которые решили просто съехать с горки без плота. Выглядит весьма травмоопасно. Извините уж. Кроме того, они едут практически вровень с плотом, из-за чего возникает риск задеть людей. Вот для чего так делать? Может, конечно, у них там плоты закончились, но я очень в этом сомневаюсь. Так, а вот здесь уже просто несчастный случай. Девушка ни в чем не виновата. Посетительница горки находилась на воронке, но в последний момент она неудачно налетела на какой-то бортик и перевернулась. Девушку жаль, надеюсь, у нее все хорошо. На самом деле, такое может случиться с каждым, так что смеяться здесь не на чем. Кстати, впервые вижу, чтобы на воронке кто-то получил травмы или перевернулся. Честно, всегда считал воронку безопасной частью горки, где можно просто отдохнуть. А здесь, как оказалось, можно и перевернуться. Ну ладно, по большому счету перевернуться можно где угодно. Чего уж удивляться. Так, это или девушка глупая, или я чего-то не понимаю. Почему там стоит ограда? Это горка не работает? Если не работает, то какого черта они там катаются? Для чего они это делают? По-моему, любому понятно, что на такой скорости врезаться в забор – такое себе удовольствие. Блин, если честно, здесь больше хочется посочувствовать забору. Конечно, мне жаль людей, попавших в не самые хорошие обстоятельства не по своей воле. Извините, здесь ситуация совсем иная. Но ну, серьезно, она же видела, куда едет. Если бы она не хотела врезаться, то наверняка бы не скатывалась оттуда. Да, вот это реально жестоко. Жаль парня. Бедняга не удержался и слетел с надувной плюшки. Но ну, всякое бывает, согласен. Блин, вот если бы он чуть сильнее держался, то все было бы классно. Но здесь не вина горки, просто посетитель не смог удержаться. В принципе, с парнем все хорошо. Судя по видео, он сам смеется над произошедшей ситуацией, а это главное. Ну, я бы не сказал, что это видео меня сильно задело, потому что сегодня мы видели кучу реально трешовых падений. Здесь парень, правда, достаточно лайтово упал, честно говоря. Ладно, давайте перейдем к следующему видео, чтобы тут особо не распинаться. Итак, в заключении хочу показать вот этот жестокий инцидент. Короче, здесь на горке произошло сильное столкновение. Что-то мне подсказывает, что больно было всем. Думаю, всего этого можно было бы избежать, просто соблюдая правила безопасности. Наверное, не зря устанавливают время, через которое можно спускаться с горки другому человеку. Видимо, эти умники об этом даже и не слышали. Что ж, ладно. Как вы считаете, какой случай сегодня был самым жестким? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Мне нравится читать ваши отзывы.